Сегодня мы поговорим с вами о smoking Gun. Кто любил смотреть американские фильмы, тот наверняка знает это выражение smoking gun. я думаю, собственно, знает каждый. Дымящийся пистолет. Немножко э, расскажем о компании. Компания на самом деле Pleasant э, довольно известная. Хотя мало кто слышал ее название в суе. Дело в том, что она производит лабораторное оборудование для большинства. Э, которые занимаются производством парфюмерии, то есть практически все французское. Все французские шедевры, парфюмы тогда делаются на оборудовании этой компании. И вот однажды владелец Филип Престон решил изобрести у себя в гараже, ну в Америке все производится в гараже, решил изобрести аппарат PolyScience и назвал его смокинг Gun. Откроем и посмотрим, не ошибся ли он с названием. Дело в том, что аппарат действительно похож на пистолет. Какова предыстория появления этого аппарата? Дело в том, что есть расхожий стереотип, что в Америке люди не разбираются в хорошем качественном питании. Они кушают намбургеры, пиццу и прочие шедевры фастфуда, в результате которых происходит масса неприятных вещей для организма. Но это стереотип. Чем больше знакомишься с Америкой, и понимаешь, что, как ни странно, большинство кулинарных гаджетов, которые появляются на нашем европейском рынке, придуманы и производятся в США. В частности, вот вам яркий пример. На мой взгляд, что... На мой взгляд, э, э, Smoking Gun — один из самых уникальных и интересных гаджетов на сегодняшний день. Попробую это доказать, попробую это показать и попробую вас э, завербовать в поклонники этого дымящегося пистолета. Я думаю, что начнем мы с его конструкции, с его устройства. Для чего был придуман Smoking Gun? Дело в том, что многие... Иногда сейчас путают его с коптильней. Это не совсем так, потому что основное назначение смокинг-гана – не коптить. Хотя его называют коптильным пистолетом, иногда его называют окуривателем, и что на самом деле сейчас очень модно – ручным инфьюзером. Ну, то есть каждый выберет себе то название, которое ему больше всего понравится. А из всех перечисленных названий, я думаю, что самое точное – это окуриватель. Основное назначение пистолета – это придавать любому абсолютному продукту, начиная от мяса и заканчивая виски – запах копчености, собственно, для этого он и был придуман. Один из мотивов создания Филиком Престоном этого аппарата было то, что все-таки большая часть населения США страдает различными желудочными заболеваниями, в частности, копчение, копчености, многим противопоказаны, но их очень многие любят. Именно смокинг решает проблему придавать запах копчения, запах, запах, имитацию даже можно сказать копчения большинству продуктов, то есть копчение как такового не происходит. То есть вреда желудку организму не наносится. Коптить можно все. Как я уже сказал, коптить можно мясо, коптить можно рыбу. Коптить в значение окуривать, в салаты, в морепродукты. Я знаю человека, который годами в Колорадо на своей ферме окуривает виски в галонах, причем в таком коммерческом интересном объеме. И продает довольно-таки успешно. Тем более технологии несложные. Чуть позже мы расскажем, как использовать этот аппарат максимально и а, максимально интересно. Коптить можно мидии, коптить можно маринады, пиво, виски. Сейчас очень популярна тема копчения даже десертов. Коптят мороженое, коптят... Э, практически использование этого гаджета не ограничено ничем, ну разве что вашей, вашей фантазией не более того. Давайте посмотрим, как он устроен, как он работает и как его можно использовать на практике в технологии современной кухни. Да, хочется сказать особо, что Аппарат одинаково популярен как среди поваров, так и среди барменов. Сегодня практически у каждого бармена, наряду с мензуркой, барменской ложкой, его стандартным набором барменских инструментов, всегда в арсенале находится пистолет. Смокинг-ган. Прежде чем я начну рассказывать об устройстве, хочется сказать, что у меня в руках смокинг Gun Pro. Это второе поколение известного, полюбившегося легендарного аппарата, который в нашей стране уже порядка 7 лет существует и активно используется и на кухне, и в баре, и в ресторане, и даже в фастфуде. Чем же отличается поколение 2 от поколения 1, которое наверняка есть у многих сегодня в работе и поваров, и барберов? Не случайно у этого аппарата есть приставка Pro, как это модно сейчас, Professional. Первое поколение, которое сегодня называется Legacy, то есть наследие, оно не имело приставки Pro, тем не менее активно использовалось в работе с профессиональной кухней, профессионального бара. Эта модель более усовершенствована, и сейчас мы подробно покажем основное отличие, и преимущество этой модели по сравнению с прежним. Как устроен смокинг-ан? Откроем волшебную эту коробку, который приехал к нам из Калифорнии. А именно там находится производство смокинг-ан. Итак, в коробочке мы видим сам аппарат, ручной инфьюзер, силиконовый шланг, комплект пальчиков батарей. Два образца отпилок, о них я скажу отдельно. Дальше камеру, назовем по космическим камеру сгонания. И запасные сетки для камеры сгорания. Чем отличается Smoking Gun Pro в предшествующей версии? Кто помнит, а я думаю, что среди наших зрителей такие есть, значит, на старом Smoking Gun подставка была отдельная. То есть он, был, он больше походил на пистолет, но, чтобы его установить на ровную поверхность, необходимо было использовать акриловую подставку. Это было не всегда удобно. В Smoking Gun Pro подставка интегрирована с самим аппаратом, с самим устройством. Это очень удобно, то есть всегда есть возможность его в любом положении поставить на стол. И из любого положения взять и пустить в процесс в работу. Далее. Одним из, может быть, небольших неудобств было то, что при работе с опилками, естественно, да, когда опилки насыпаются, зажигаются, Постепенно сеточка, которая входила в комплект камеры сгорания, она забивалась. То есть ее необходимо было доставать, мыть, она часто терялась. Кроме того, многие пользователи довольно, может быть, невнимательно читали рекомендации по использованию опилок. Никогда не рекомендуем использовать сосну. Сосна – это дерево, которое активно содержит большое количество масел. И когда используются основы стружки, опилки или, там, собственно говоря, маслосодержащие субстанции, которые необходимо поджечь, которые необходимо подымить, постепенно а, сеточка забивается. В новой версии эта проблема решена, то есть сетка довольно легко выходит из камеры, которая тоже стала съемной, в отличие от предшествующей модели, где такая камера отсутствовала и, соответственно, была, был резервуар для сетки только здесь. Теперь есть возможность достать, помыть. Установить сетку. Если сетка потерялась или пришла в негодность, мы имеем запасные, которых хватит, ну, я не знаю, там, на 5-10 лет работы. Вот. Их достаточно много, они удобно вдов... вставляются, интегрируются и запускаются в работу. Следующее э, серьезное изменение, серьезный апгрейд э, Smoking Gun Pro это то, что у него съемная голова сделана из нержавеющей стали. К сожалению, вы не можете сейчас подержать в руках, но поверьте мне, она довольно тяжелая, это толстая нержавейка которые, соответственно, выдерживает большую температурную нагрузку, соответственно, снимается, чего в старой модели было сделать практически невозможно, и, соответственно, моется. Значит, здесь вы видите также двигатель, который тоже является съемным, и если машина используется, она машиной, используется довольно интенсивно, то, конечно, от времени копать смола, брызги смолы могут попадать в эту часть, что может привести к поломке двигателя. У данной модели можно легко снять двигатель, вот, прочистить это все, Качественно обслужить, несложно быстро с помощью мягкой ткани, какого-то спиртового раствора и так далее. У кого что есть. И, соответственно, вернуть голову из нержавейки 1810 на самом деле обратно. Что мне очень нравится в этой модели по сравнению с предшествующей, это то, что можно регулировать подачу принудительную подачу дыма в камеру, соответственно, в продукт. Дело в том, что не каждый продукт требует очень интенсивной обработки дымом. Скажем, виски, копченые. То, соответственно, сильный, большой, большого интенсива дыма вам не надо. Они будут слишком интенсивные и слишком невкусные. Вот. Если же речь идет о куре небольшого количества продукта, либо вы делаете копченый уже заранее продукт более интенсивным, пытаетесь придать ему большую интенсивность, имитируя куривание, то вы можете включить максимальный оборот. Выключается тоже просто. Подним щелчком. Теперь необходимо рассказать, как он работает, как он используется на практике. В комплект входит шланг силиконовый, то есть он довольно мягкий силикон. С одной стороны у него мундштук, который мы вставляем соответственно, к смокингам, легким вот таким вот, немножко вкручивающим движением. И с другой стороны есть наконечник пластика. Такой наконечник, угрышествующий модели не имеет. В чем его смысл? В том, что, во-первых, мы можем вставлять в пленку, которую закрываем, предположим, салат. То есть, поскольку э -э, резиновый торец не всегда давал нам возможность опустить, и дать направленный дым, ну, проще говоря, с э -э, наколечником намного удобнее. Работает машина по следующему принципу. Кроме разгорания заполняется любая сухая горючая смесь. Чаще всего это опилки. Но многие бармены, многие повара, которые любят этот гаджет и много с ним э -э, импровизируют, Используют все сухое горячее, то есть это может быть сухой имбирь, сухая мята, хороший чай. Многие используют сигары, то есть мягчат сигары, засыпают и э, окуривают коньяк. Значит, кто-то использует довольно э, редкие сорта деревьев, не деловые, как принято называть, сорта дерева, то есть которые не используются, которых нельзя найти, там, скажем, на пилорамах, которые не являются результатом обработки дерева. Это, например, яблоня, яблоня, груша, вишня многие используют э, сухие травы и так далее. То есть возможность использования ничем не ограничена. Единственное, как я сказал выше, нельзя использовать э, опилки, которые содержат, или субстанции, которые содержат большое количество масла, потому что э, сеточка, которая предохраняет, э, соответственно, канал подачи э, воздуха, она быстро засоряется, вернее, замасывается. Значит, двигатель принудительно гонит воздух, который проходит через камеру сгорания, и, соответственно, тлеющий продукт, либо опилки, либо травы, чай, сигары, все, что мы сюда изначально выложили, вот давление выходит через шланг окуриваемый, обрабатываем продукт. Вискили, курица, салат, все, что угодно. Как я уже сказал выше, диапазон использования смокинг-гана, он даже чуть-чуть шире, нежели окуривание, обработка продуктов. Активно, активно он используется не только для обработки продуктов, но и для сервировки. Подача, часто подача блюда используется, сопровождается дымом. Потому что люди любят экшен, любят движение, любят дым. Можно обработать дымом даже столовые приборы. Я неоднократно замечал это в Соединенных Штатах Америки, в Европе, когда тарелки, клоши, столовые приборы изначально обрабатывают дымом. Но, конечно же, основное использование – это обрабатывание дыма самого продукта. Давайте сейчас разделим это на гастро-тему и на барную тему. Начнем с бара, потому что все-таки Smoking Gun начал свое торжественное шествие по, допустим, нашей стране именно с баров. Бармены первые оценили пользу этого аппарата, возможность его монетизации, то есть попытка превратить дым в деньги. Маленький пример. Когда мы начали знакомить барменов России с этим аппаратом, была предложена интересная тема, интересная рецептура. Связана она с мохитой. Все знают, что такое мохито и все знают как бы, его популярность. Мы совместно с барменом решили усилить эту тему и повысить как бы субъективную стоимость продукта мохито в несколько раз. Происходило это все в 2009 году. В одном из действующих ресторанов мы проводили живой мастер-класс. Мы зарядили камеру, соответственно, сгорания не опилками, а сухой мятой. Приготовили махита, поставили его под клош, это стеклянный колпак, и, соответственно, очень-очень активно его наполнили дымом. И, соответственно, проводим, так сказать, демонстрации, проводим взаимное обучение. И кто-то из посетителя, а такие были, взяли в тот момент, спросили, что это у вас такое. Мы сказали, что это махита. Мы приподнимали, показывали, как идет дым с ароматом, значит, мяты и так далее. По тем временам махита стоила, если я не ошибаюсь, в районе 200 рублей. То есть, один из присутствующих барнов который участвовал в мастер-классе, выкрепнул, что он стоит полторы тысячи рублей. И компания, которая заметила наши волшебные манипуляции, сказали, дайте нам пять таких мохидов. То есть, я очень часто привожу этот пример. Почему? Потому что я этим самым показываю, что люди, находящиеся в баре, они реагируют на движение, реагируют на дым, на какой-то экшен и так далее. И как раз Smoking Gun является идеальным аппаратом, идеальным гаджетом для... Такого рода превращение обычного продукта в необычный, который, соответственно, повышает субъективную стоимость блюда, напитка и всего прочего. Смокингган является оригинальным устройством. Конечно, кто-то не может возразить и скажет, что в последнее время на рынке появились аппараты, которые имитируют принцип работы. Я не буду называть эти марки, но я скажу, что, во-первых, из тех немногочисленных устройств, которые пытаются имитировать принцип работы смокинггана ни одного устройства, которое бы отличалось от удобством, поскольку он является пистолетом. Другие аппараты могут иметь другую форму и по узовам барменов и поваров крайне удобнее. И кроме того, сам принцип работы, эффективность его значительно выше аппарата, чем конкуренты аппарата, этого аппарата. Поэтому сделать эффективную, быструю обработку любого продукта можно только с помощью смутингера. А теперь эксклюзив. Я хотел бы познакомить вас с двумя рецептами, которых мне поведали известные американские бармены. Дело в том, что на первый взгляд использование смокингана связано с активным, с активным дымом, с активным дымом, который идет непосредственно в заведение. Но есть заведение, где нельзя дымить, где правила пожарной безопасности запрещают открытый дым. Как в таком случае поступить и при этом использовать смокинган? Оказывается, не так сложно. Мы сейчас попробуем сделать то же самое, и при этом покажем работу с ганов в действии. Значит, как я уже сказал, в камеру добавляются опилки. Причем много класть не надо абсолютно, потому что они довольно активно клеят. И с помощью подачи воздуха работают, как, наверное, паровоз. Значит, соответственно, мы включаем в данном случае включим на небольшую скорость и зажигаем. Видите, дым идет моментально, моментально. Моментально. Что делает барон, у которого в баре нельзя открыто дымить? Он заранее, заранее берет стакан, любую емкость, хайболы, олдфэшн, Но в данном случае мне под руки попался фужер. То есть и активно его, активно его наполняет дымом, для того, чтобы дым осел на стенках бокала, хайбола, фужера. Одним словом, той посуды, в которой он планирует подготовить напиток. Значит, соответственно, что происходит с дымом? Дым садится на стенки фужера, причем именно в той консистенции, в которой это необходимо, чтобы не испортить напиток и интенсивный вкус. Вармен готовит несколько таких фужеров, соответственно, определяет в определенное место. И при заказе напитка, например, копченого виски, вот, наливаю виски, наливаю виски. Виски начинает эту пленочку аккуратненько смывать в момент питья. То есть, не дымя в заведении, клиент получает тот же самый вкус копченого виски, который мог происходить при интенсивном копчении напитка. Значит, как еще можно заморозить заморозить блин? Отсрочить, так скажем, результат работы смокинга. Берем блендер, включаем смокинган, причем на интенсивный режим, открываем заглушку блендера, включаем блендер, наливаем туда просто воду. Воду. И начинаем очень активно интенсивно загонять дым в работающие с завихрением водой блендер. Делаем это в течение нескольких минут. Затем мы выключаем смокинга и эту воду разливаем по кубикам. Эти кубики кладем в холодильник. То есть получаем некий аккумулированный дым, который на время у нас спрятанный и аккумулируем. Значит, в момент заказа по меню напитка. Копчение, там связанного с, опять же повторюсь, либо виски, либо бурбон, соответственно, бармен бросает в чистый абсолютно бурбон, вот этот самый волшебный кубик, который, растворяясь и плавясь в алкоголе, начинает отдавать ему самое копчение. На самом деле, на мой взгляд, вот этот, вот этот технологический шаг, он намного интереснее копчения, потому что, во-первых, нет такого-то сила, если вы коптите непосредственно при клиенте напиток, нет лишнего запаха ненужного, отбивающего желания, а есть плавное, плавное очень медленное а, отдавание кубика льда, которого, которого, мы заранее спрятали дым и получение очень приятного мягко, мягкого вкуса и сочетания либо с виски, краньяком, любым алкоголем, который входит в ваше кафе, меню, вы решили вызвать э, запах капчан. Не менее интересным является применение смокингганов в гастах, индустрии, рестораны, кафе, даже кейтеринг. Даже э, в кондитерке. Начнем, начнем с ресторана. В отличие, скажем, от э, бара, в отличие от бара, а, где в основном коптятся напитки, в гастроиндустрии необходимо, в ресторане необходимо закоптить там, Собственно, ради, как бы парадоксально, ради э, имитации копчения, придания, придания аромата, вкусу напиток, продукту и будет придуман смокерга. Поэтому повара очень любят смокинг С помощью смокинг и самый распространенный способ использования смокингана в ресторане – это копчение, копчение в кавычках, да, то есть придание и имитация запаха и оттенка определенного, в зависимости от того, какую клеющую субстанцию использует повод. Это копчение, скажем, салатов, копчение, предположим, морепродуктов, что является тоже очень популярным, копчение рыбы и даже копчение тех продуктов, которые уже являются копчеными. Для чего? Для того, чтобы, если продукт готовился заранее, и придать ему свежесть, и тем более при подаче, чтобы от него шел дым, так называемый холодный дым, используется смокинг-ган. Я считаю, что использование смокинг-гана, оно, конечно, предпочтительнее для меня, чем использование, допустим, того же жидкого азота, который тоже создает эффект дыма. Вот. Хотя у них на значении происхождение другое, но при подаче иногда используется химический дым, как я его называю. Хотя некоторые мной посмотрят. Здесь дым естественный. То есть мы используем стружку, мы используем имбирь, мы используем чай. Мы в особых случаях используем другие ингредиенты, которые тоже эффективно, эффектно дымятся и создают аромат продукта. Поэтому применение смокинга в ресторанах, кафе очень популярно. И в нашей стране, и в Европе, и очень популярно в Америке. Техническое копчение в ресторане является несложным. То есть, есть несколько вариантов. Либо берется большое блюдо стеклянное, куда уже заранее положен продукт. Вы поставляете шланг через пленку. На самом деле, вот здесь как раз то, срабатывает вот эта штука, про которую я говорил вначале. Ей легко продырявить пленку, и она создает довольно плотный контакт с пленкой, которая покрывает сосуд и не дает дыму выходить. То есть засовывается в пленку, пленка, естественно, покрывает предварительно посуду, чашу стеклянную, ну, все что угодно где вы хотите закопить. Вы включаете аппарат, соответственно, идет а, подача дыма и в зависимости от той степени интенсивности, которая необходима, вот, а, получается такой результат. Поэтому технологически это просто. А, следующий плюс, который я бы отметил, это быстрота. То есть, с помощью смокингана вы очень быстро придаете продукту эффект копчения, а, аромата и так далее. То есть, очень быстро вы сами наблюдали, как быстро происходит. А, создание дыма. Я могу в принципе еще раз показать, потому что довольно любопытная и довольно приятная <coughs> картинка. Вот смотрите, мы включили соответственно Если, например, подносим огонь, все, секунда, и дым пошел. То есть это не требует ни подготовки, ни времени. То есть мы можем откурить любой предмет, любой продукт и сразу же в течение какого-то времени времени его подать. Вот, отсюда идет очень приятный, приятный запах. Выключаем все. Моментом. Смотрите, Почему пошло пламя? Потому что фракции, которые на слишком были большие, то есть это одно из таких условий, то есть фракции должны быть маленькие, для того, чтобы просто при сильной подаче воздуха не было возникновения пламени. Ну, кстати, очень любопытный факт, который, возможно, кому-то пригодится. Долгое время мы пытались найти на нашем рынке стружки, которые были бы идеально подходили для окуривания и а, были бы доступны, потому что при всей кажущейся простоте, то, что наша страна является производителем леса и занимается его экспортом, на самом деле найти а, стружки для копчения, кроме, скажем, стандартных, которые можно купить в любом хозяйственном магазине, а, довольно сложно. И совершенно случайно а, путем научного тыка было определено, что идеальные идеально для копчения, а является, я, я думаю, что ну, объясню, объясню почему. Потому что, во-первых, зубочистка она предварительно обработана, там нет смол, потому что мы их используем для работы в портовой полости. То есть они максимально экологичны, то есть они высушены абсолютно. Они дают колоссальный дым, вот. приятный запах, и многие бармы, и для того, чтобы использовать их в процессе, Необходимо просто сломать несколько очисток.